Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, так и мы Games, и мы продолжаем с вами играть во фрейнбол. Наши приключения Всех больниц. Главное, самим туда не загреметь. Короче, нас медсестра. Ага. Медсестра нас закинула. Ты спишь, милый кролик? Бля, как я обожаю эти реплики. Моя голова. Нас медсестра отправила сюда обратно. Непонятно зачем. А вы это можете посмотреть? Детская площадка. Не лучший путь для побега. Ничего не произошло? Почему я дрожу? Убирайся, жуткое существо. А что в том окне? Досками заколочено. А если вот так? Тоже досками заколочено. ладно изображение мозга лобная доля О, сейчас будем изучать двигательная зона коры сенсорная зона коры теменная доля затылочная доля и височная доля тяжелая травма может оказать большое влияние на ребенка полностью змеев его привычную жизнь например дети после травмы могут страдать в легкой или, тяж или тяжелой степени от нехватки Таких умений, как доверять окружающим людям, считать мир безопасным местом, принимать решения и так далее Из-за этих последствий некоторые травмы могут привести к ряду симптомов психологического заболевания Например, недоверие к окружающему и неспособность чувствовать себя в безопасности могут быть признаки оперной Ой, как мне это знакомо Ладно, тогда двигаемся дальше отсюда Здесь ничего не изменилось? О, доктор ты сбежала из своей комнаты, это нехорошо, Френ. Я не ела несколько дней. Не стану слушать твое оправдание, юная леди. Дайте мне поесть. Ты должна научиться слушаться тех, кто здесь главный. Взрослые главные. Только не делай так больше, Френ. Сходи поешь, а потом иди спать. Отлично. То есть мы теперь спокойно можем спуститься. Сначала эту комнату осмотрим. Это наша тетя. Эй, там наверху, мисс. У вас очень красивое платье. Еще бы. У моей мамы тоже были красивые платья. Эти часы звучат странно. Да. Ограждение закрыто. Но это выход. А, ладно, сэр, там висит ключ. Можно его мне? Конечно, я могу дать тебе ключ, если ты меня поцелуешь. Ты что, охуел? Поцелую свою задницу? Я десятилетняя девочка. Я вон здесь, это он. Доберись до ключа. Интересно, какая-то кишечник, походу. О, хрустящая свиная голова. Можно подавать на стол. Хрюшка голый. Ага, держись подальше от кабинета. Ладно. Доска пустая, никаких рисунков. Должно быть так кабинет, но как мне его достать? Ладно. На что ты смотришь? Ключ. Ну давай так. Педов... Умри с ананасом Ха -ха -ха! Надеюсь, ты умрешь, что тебе задницы вырастет огромный на нас. <свот> вот это он угандон просто. Он же понимает, что мы маленький ребенок, нет? Солдат потерял ногу. Фигурки, это кто? У него что-то с черепом. Привет, что делаешь? Он не работает, бумага не работает. Бумага. Чего, блять? Бумага? Бумага должна работать, как они мне сказали. Кто тебе сказал? Они вели мне сказать себе сделать это. Бумага визор. Бумаговизор, могу тебе помочь Волны должны быть сильными, переключи канал, пожалуйста Ага Human testing improved, типа Ну вот Не работает. Переключи снова. Ладно. Может, вот этот, мне кажется, надо? Вот. Работает, работает. Отсюда. Спасибо, бумаговизор действует. Отлично, можно посмотреть? Ага, то есть он мне дал бумагу или что? использовать um. А если вот так, ну я не знаю, надо вот с этими каналами пробовать все это дело делать. Ну давай сейчас по очереди будем. Розовый пояс. О, абордажный крюк. Хорошо. Ваша крошечная шляпа очень милая. Клоун на стенах дома безумия. Салон сервы очень розовый и мягкий. Спокойной ночи, блестящие игрушки. Изабель, она не проснется. Хочешь помочь мне сбежать? Вместе с твоими большими мышцами и волосатыми руками. Погнали. А если я теперь использую бумагу? Они разнесли твою голову на мелкие кусочки. Ковбосил принцессу. Ты можешь разрушить любую стену. Очнись, забыли к тебе прикасается черная тень. Вы не видели моего котика? Смотри на меня, я скажу... Скажу, я забочусь, а ты умрешь от жажды. Бля, какая жуть, меня аж в мурашки бросает. Привет, ты в порядке? Что все это значит? Я хотела узнать, все ли в порядке. Не хочу говорить, доктор, вскроет тебе череп, если ты не уйдешь. Он любит есть мозги, он уже забрал их у меня и съел все мои мысли. Он съел твой мозг. Но он съест и твои, я видела тебя в кабинете доктора, ты была мертва. Тогда я пойду, надеюсь, ты обретешь новые мысли. Пока, пиздец. Медвежонок. Я посмеюсь над тобой, я совру тебе, я спрячу тебя среди теней. А что за Джейсон Вурхис? Диван создан, чтобы на нем сидели. Логично. Мистер Полночь, ты здесь? Это кто? Мне не нравится эта картина, будто мистер Освальд смотрит на меня. Мама любила рисовать розы. Посмотрим, шоколад вкусный. Не люблю горький кофе. Блюдо дня, паста. Опа, я представляю, как булочка тает у меня во рту. А что еще можно взять? Пасту приготовили сегодня? Судя по виду, нет. Немного лимона, да? И что? Настенные часы большие, настенные. Погнали. Не понимаю, что они говорят. Посмотрим, шоколад. Леди медсестра умерла. Интересно, кто это сделал? Это не я. Я не могу сесть с диван. Кем он занят? Мама любила рисовать розы. Они прячут тебя, потому что любят. Они вредят тебя, потому что ненавидят. Мальчуган, тебя все стыдятся. Что с ней? Я не хочу это, я не голодна. Думаю, если Демен ест пасту, она не так уж и плоха. Трость. Мой меч. Я не знала, что он твой. Ты должна склониться и говорить четче, я твой роль. Ты не король. Я единственный король всей вселенной. Склонись передо мной. Ну давай. Мне нужна трость. Какая трость? Ты еще думаю меч? Да, Ваше Высочество, ваш меч. Все, что пожелаете. Так, мне нужно ему принести замок и коня А где мне его взять? Там были дети за окном, я видел Какого хера они пропали? Оно живое А где мне взять замок и коня? Ну коня это может быть игрушка Правильно? И здесь ничего нету? Бля, меня в дрожь бросает после вот этого. А, оно ну, может повредить, я понял. Так, коня здесь нету. Король любит... Блять, что там пробежало? Король любит рисунки. А, -а, а Рисунки. Рисунки замка и коня. Можно взять? Но у тебя ведь много других. Да, цветов много, но знаешь, они не любят, когда я рисую То Медсестры, они связывают меня Когда я хочу рисовать, я не могу Меня тоже иногда связывают Больно Когда я не могу рисовать, я делаю себя больно И появляется красное молоко Это кровь, девочка Блять. А у меня же есть пластырь. Спасибо, можешь забрать карандаш? Теперь иди, мне нужно рисовать. Так, использовать карандаш, использовать. Вот, все. У нас есть замок, у нас есть король. Ой, замок и лошадь. У нас есть замок с лошадью, теперь все очки бомбони. Теперь этот бесполезный наглый молец. Именно об этом я мечтал. Может, взять мой меч, он твой. Отлично. Трость мне нравится. Энни любит локать молоко, как котик а вот это Энни Видимо Привет, Энни, как дела? меня <coughs> не боишься? А почему тебя надо бояться? Нет, зачем мне бояться? Потому что я умею делать волшебные трюки И могу тебя усыпить Мне бы такое пригодилось Не знала, что ты умеешь волшебные трюки Лучше сделай сама Но я не волшебник я могу дать тебе волшебную вещь. Правда? Давай. Это удивительно. Мощно и грандиозно. А как это работает? Понятия не имею. Потрясающе. Диван создан, чтобы на нем сидели. Ничего не изменилось? Нет Так, а теперь я могу тростью? Ага Вы не можете забрать мою, отдайте. Замолчи, не ты здесь нарушал, а твоя игрушка будет у меня, я получу ее обратно. И что мне теперь делать? Что мне делать с ним? Бля, он забрал мою хваталку Как туда забраться теперь Так, ну в этой комнате мы все сделали С карандашами, с рисунками Помогли девчонки а -а -а, Блять, эти скримеры просто до дрожи Что, пойти лишь спать? Деревянный мистер конь Надеюсь тебя кто-нибудь любит Ба! А -а -а -а. Бля, как же она накрывает Путь к счастью, ты можешь видеть Лисичка не плачет а -а -а. Я думаю, лисичка не плачет Подожди, там какие-то записки А мы их видели, по-моему Найти котика Кровь, найди его Я ненавижу монстров Надо что-то сделать. А, я понял, стоп. Вот так. А сейчас мы пойдем эту булочку отдадим охраннику. Сделайте просто свою жизнь шлаще. Вы не хотите? Странный он какой-то. Давай еще раз. Ну, на ком мы можем еще булочку использовать? Я сказал Марселю после доставки, но он ее еще не смотрел. Ага, это там, видимо, Марсель сидит. Что ж, посмотрит завтра, он уже ушел домой. Гладис, можешь сделать одолжение? Конечно, что угодно, кроме как отнести охраннику кофе. Почему нет? Пожалуйста, мне нужно посмотреть за детьми. Ага, у меня другие дела, извини. Отнесем охраннику кофе. кофе объединим с булочкой а мы еще можем таблетку сделать а с ней уже никак не поговори да хорошо охранника зовут марсель Теперь надо переодеться от Никуда не уходи, маленькая гадина. А мне нравится ее улыбка. Она прям вот сделала все как надо. Отлично. У нас есть ключ. Кабинет доктора. Так, понеслась. Вон там еще один ключ. Желтая пишущая машинка. Отлично. Здесь обычно сидят доктора. Люблю открывать письма, но они не для меня. Надо слег что-то есть, может? Интересно, что люди делают на таких собраниях. Какой милый рисунок. Хотела бы и я так рисовать. День тестов, день теста всю неделю. вон там что-то сатанинское. Код сигнализации 1725. Так, ладно. Хорошо, но нам теперь нужно переключиться в режим угнетения. Бэм! Это мы! Она полностью похожа на меня на тебя. Когда твои глаза кровоточат, ты не можешь чувствовать. Жаль, что держатели ключей нет всех ключей. Фил. Забытая девочка без семьи и кота умрет, когда взойдет луна. Что ты имеешь в виду? У нас же есть ключ. Вон вентиляция. Спасибо. Кто-то открыл мне просто ее. Вентиляция, возможно, это мой... Блять. А что, Фил? Почему он так поступил со мной? Еда. Ха. Эта крыса сильно ударилась головой. Нужно дать ей шлем. В себе шлем. Один, блять. Сейчас сверху еще что-нибудь упадет. Ну, это было логично, что мы упадем. Опа! Подвал. Боже, где я? Думаю, мне придется это выяснить. Так, ну мы в подвале. Под одеялом ничего нет. Старая и ржавая. Метелка. Если бы я была ведьмой, я бы улетела отсюда. Согласен. Швабра отличный партнер по танцам. Швабра отличный партнер по танцам. Чистящие средства. Ими следует почистить наши туалеты. И лица некоторых ублюдков так подожди оба оба дуатин желтые таблетки они выглядят веселее, чем красные пациент наша текущая цель очень целью положительно расширяем спусковую железу повысить уровень эктопломатина до 1700 мкг замените контейнер чтобы он выглядел как утвержденный дуатин а вот оно что Получается мы едим не дуатин Понятно? Это не дуатин В коробке ложь Я же сказал Мы пьем не дуатин Получается Надеюсь я бегу прежде чем потеряю Закрыто, но у нас есть ключ Блять, сукин сын дырявый Если ты будешь бороться, ты узнаешь, что это был я Я буду в каждом уголке заставлять тебя плакать и страть. Да насрать мне на тебя, костяной гондон Или ты думаешь, меня какой-то козел напугает? Класс, мы еще и упали Мой дорогой котик, мы скоро снова будем вместе, я обещаю Я скучаю по тебе, моя дорогая, я так по тебе скучаю. Почему ты уходишь? Прошу, не оставляй меня, мистер Полночь. В конце лабиринта, Френ.